Добрый день, уважаемые журналисты! Мы сегодня рады вас приветствовать на нашей пресс-конференции. Буквально два дня назад в Пешкех прилетела большая делегация с топового Малазийского вуза. Предусмотрено несколько мероприятий. И одно из мероприятий это проведение сегодняшней пресс-конференции с участием президента этого университета, сэндвика этого университета, господин Ван Крюфанг, профессор. Прилетел с большой делегацией в Кыргызстан, чтобы рассказать очень хорошие новости нашим школьникам, которые хотели бы учиться за рубежом. Университет представляет огромные возможности. Делегация состоит из нескольких человек, которые представлю. Прежде всего, это главный ассистент Ли Ксава Ань, ассистент-ректора Грен Хуатак и э, менеджер э, университета Грен Жи Хуй. С э, университетом также, университет также прилетели два представителя интервью Майерой в Центральной Азии. Сегодня официально года объявлено о выделении 20 бесплатных мест для школьников и старт, ребята, которые имеют самые хорошие объединяющие достижения могут учиться в этом университете полностью на бесплатной основе. Университет будет покрывать за свой счет полностью обучение. Ребятам остается только покрыть расходы, связанные с проживанием питанием. Расходы, связанные с проживанием питанием в этом университете от них самых демократичные, очень, очень небольшие расходы им предстоит. Кроме этого, университет выражает намерение тесно сотрудничать с вузами Кыргызстана в рамках студенческого обмена, академического обмена людей совместных исследований. Сегодня будут подписаны меморандумы с двумя университетами Кыргызстана, нашим Кыргызским национальным университетом и Академией управления при президенте Кыргызской республики. Мы очень надеемся, что установление этих тесных связей позволит нашим университетам э, наладить тесные взаимоотношения для будущего нашей страны. Э, хотел бы сказать, что этот университет э, один из топовых университетов Малайзии, он является собственным кампусом топового университета Китая. Э, Университет, Об университетах Китая и об этом университете в собственном кампусе в Малайзии непосредственно расскажут представители вуза, покажут презентацию и видео об этом университете, чтобы видеть тот масштаб, который представляет себя этот университет. На самом деле университет очень большой и имеет огромный потенциал. В Малайзии очень много университетов, очень хороших университетов, но не все из них предоставляют такие возможности для студентов. Мы очень рады, что университет обратил внимание на Кыргызстан, и наша компания, компания Логос, провела большую работу. В прошлом году, в декабре месяце, наша коллега была с визитом в, этой, в этом университете, мы начали переговоры, и логическим продолжением этого визита было сегодняшнее посещение кыргызстана большой делегацией во главе с президентом этого университета и выделение 20 бесплатных мест нашим школьникам в рамках переговоров которые прошли сегодня и вчера было достигнуто также договоренность предварительная договоренность об увеличении квоты для наших школьников и не только школьников но и для магистрантов. Так что я надеюсь, что количество мест бесплатных для наших граждан в ближайшем будущем станет больше. В университете очень большое количество студентов из Центральной Азии, непосредственно из Казахстана и Узбекистана. И университет очень рад, что к этим студентам прибавятся наши академически развитые, хорошо подготовленные наши студенты и школьники из Кыргызстана. Я бы хотел передать слово непосредственно президенту этого университета, чтобы президент мог сказать пару слов о университете. Салам пресс конференция университет Понча Болот. Ксиомен университет был в Малайзидахе Энгуштуль Бир университет был университет Крастанга Джирма, Бекир Охуанга, Дирма места Берильды, джирма места, джима, джима, джима, джима, университет джима, джима, джима, джима, джима, джима, джима, это что президент Каберели, хутор Чтобы было удобно. потом они хотят А, потом Thank you, Mr. Altenberg, distinct guests, friends from the media, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. On behalf of Shaman University in Malaysia, I would like to extend my warmest welcome to all of you for grazing today's event. От имени Сиаменского университета Малайзии я хотел бы тепло приветствовать всех на участие в сегодняшнем мероприятии. I would like to extend my sincere gratitude to Mr. Altembe, chairman of Logos Group, for your strong support to our student recruitment effort in Kazakhstan. I look forward to further deepening and strengthening our collaboration with you. Я бы, хотел, я бы хотела выразить искреннюю благодарность Алтынбеку Кулантаевичу, председателю Logos групп за вашу решительную поддержку наших усилий по набору студентов в Кыргызстане. Надеюсь на укрепление нашего сотрудничества. I would also like to express my deep appreciation to all of you, uh, the guests who attend today's event. Thank you Также я бы хотела выразить глубокую вашим всем вам, уважаемые гости, которые посетили наше сегодняшнее мероприятие. Спасибо за вашу поддержку. Я хотел бы взять несколько минут, чтобы представить университет. университет Университет, является национальным университетом в и To foster the development of the world-leading first-class universities and disciplines. А теперь позвольте мне кратко представить наш университет. Наш университет, университет является национальным университетом Китая и получает мощную поддержку от Министерства образования по содействию мировых университетов и дисциплин. Founded by the great philanthropist. Mr. Tan in nineteen twenty-one. It's now ranked first in Asia and two hundred forty 2022 Best global University ranking published by the US News and World Report. был великим филантропом Velikum Philanthropo в 1921 году. В настоящее время занимает 41 место в Азии, 247 место в мире в рейтинге лучших мировых университетов 2022 года и опубликованном US News and World Report. University of Malaysia is the first overseas campus ever established by a renowned Chinese university and the first We are very young, we welcome our first batch of students in 2016, but we are growing very fast. Currently, we have more than 6,800 students from 38 countries studying with us and we are offering 22 undergraduate programs, nine masters and five PhD programs. Сиаминский университет в Малайзии – это первый зарубежный кампус, созданный известным китайским университетом, и первый кампус филиала китайского университета в Малайзии. Мы, и, мы еще очень молоды. Мы приветствовали нашу первую группу студентов еще в 2016 году. Но мы очень быстро растем. В настоящее время у нас обучается более 6800 студентов. Мы предлагаем 22 программы бакалавриата, 9 программ магистратуры и 5 программ докторатуры. Мы become a university with a distinct global outlook, embracing cultural diversity and featuring first-class teaching and research. We hope that we could offer a new choice to potential applicants while helping To our part to of a national, uh, hub. Мы надеемся, что сможем предложить новый выбор потенциальным абитуриентам, одновременно помогая обогатить высшее образование Малайзии, внося свой вклад в усилия Малайзии по превращению в региональный образовательный центр. We are strongly committed to supporting cutting edge fundamental research as well as applied research with a great industry relevance and real world impact. As a newly established university, our faculty members and students have won multiple research awards and have published more than 1,260 papers in SCI journals. Мы твердо привержены поддержке передовых фундаментальных исследований, а также, приклад, а также прикладных исследований, имеющих большое значение для отрасли и реального мира. Как недавно создан университет, Наши преподаватели и студенты получили множество наград и исследования опубликовали более 1266 статей в журнале CSI, в том числе 164 статьи написаны нашими студентами. 79 наших публикаций вошли в топ-1% наиболее цитируемых статей по всему миру and relatively low living expenses, academic programs with English as uh, the media of instruction, friendly and safe social environment. We as a branch university from China offer something unique. Students at our university can complete academic degree in English, while at the same time learning about the language and culture of в то время как Малайзия имеет много привлекательных сторон для кыргызских студентов, таких как доступная плата за обучение и относительно низкие расходы на проживание, академические программы на английском языке обучения, дружелюбная и безопасная социальная среда, мы как филиал университета из Китая предлагаем нечто уникальное, Студенты в нашем университете могут получить академическую степень на английском языке, одновременно изучая языки и культуру Малайзии и Китая, а также ведя бизнес Китая Китаем, Малайзии и другими странами Юго-Восточной Азии. addition to this, University in Malaysia offers a wonderful environment for students from different regions and cultures to study together. They could form lifelong friendships with uh, for students from a variety of cultural backgrounds and gain strong cross-cultural communication skills as well as global outlook. This will enable them to serve as bridges between different countries and cultures. different countries and cultures. Они могут завязать дружеские отношения на всю жизнь со студентами из разных стран мира. Они могут получить сильные навыки межкультурного общения, а также глобальное мировоззрение. Это позволит им служить мостами между разными странами и культурами. студенты, которые как они будут Малейсия, China, as well as Central Asia and South East Asia. They will surely be highly sought after by transnational companies, and I'm confident that some of them would even become successful entrepreneurs who will start their own business after graduation так как будут иметь глубокое понимание Малайзии, Китая, Азии, Центральной Азии. Они, несомненно, будут востребованы транснациональными компаниями. Я уверен, что некоторые из них могли бы даже стать успешными предпринимателями, которые откроют свое собственное дело. Малайзии для В год 2023, 24 tuition fees waiver, waiver scholarships will be awarded to Kyrgyzstan students who will have achieved average final scores of 5.0 in the certificate of completed secondary uh, education on a first-come, first-service basis. We are eager to welcome students from Kyrgyzstan Дамы и господа, сегодня я с большим удовольствием объявляю специальности пендиальной инициативы Сиаминского университета Малайзии для Кыргызстана. В 2023 году 20 полных грантов за обучение будут предоставлены кыргызстанским учащимся, набравшим средний итоговый балл 5 в аттестате об окончании среднего образования в порядке очереди. Мы рады приветствовать студентов из Кыргызстана для получения высшего образования вместе с нами. Ladies and gentlemen, to help you understand better about us. Next, I would like to take you on a virtual tour of our beautiful campus uh, in a short video. I would like also to take this opportunity to ex extend my warm welcome to all of you to visit us in the future. If you have any questions about our university, Дамы и господа, чтобы помочь вам узнать нас поближе, я бы хотел вам показать нашу виртуальную экскурсию по нашему прекрасному кампусу с помощью короткого видео. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы тепло приветствовать вас всех посетить нас в будущем. Если у вас будут дополнительные вопросы о нашем университете, не стесняйтесь задавать их на сессиях вопросов и ответов. Большое спасибо Сейчас видео покажут Сейчас вам показываются общее видео Малайзии и сам Аркадем Малайзии. Это аксиомен. Он находится в столице куала Буквально в 20 минутах езды от города Университет находится недалеко от столицы Малайзии, города куала вы видите, он имеет огромный красивый кампус. Было инвестировано более 300 миллионов долларов в постройку этого кампуса. Кампус располагает не только учебными кампусами, но и отличными. Имеет отличные условия для проживания непосредственно студентов. занятия И, и фонд отличный. Видите, это очень красивый кампус. И чтобы ребят не отдыхало... немножко вдалеке, но при этом отличная возможность э, транспорта вознаграждения очень много студентов университет это занимает ведущие это все благодаря это очень большой эти работают как местные западных. Сейчас можете видеть. До этого года в России, время количество студентов может <свист> нарасти в рамках компания логос является все ребята могут обращаться непосредственно все документы Университет будет успеваемость. То есть должны быть. Видите, проводятся различные мероприятия, не только академического плана, но и культурные и спортивные мероприятия. Все об этом вы можете видеть сейчас на этой презентации. Что бы хотел еще добавить, что университет будет выдавать эту, эти гранты в рамках политики «Первый пришел, первый получил». То есть те, кто сдает документы, первыми будут рассматриваться э, к получению этого стипендия. Давайте, наверное, попросим коллег на нас сесть и дальше продолжим, да, конференцию? Пожалуйста. Yeah. Ah, okay. Okay. Mm -hmm. uh, там будет презент... не включается, да? Не включится презентация. Uh. Сейчас на вопросы, uh, на ваши вопросы, уважаемые коллеги, ответь непосредственно представители вузов. Yeah. Yes. Если есть вопросы, uh, поднимайте, пожалуйста, руки. Пожалуйста, у кого вопросы есть? Пожалуйста. Переведете или мне ответите? Может, да, или Если хотите, да, я могу ответить. Okay. Да, то есть э, университет будет рассматривать ваши документы в разрезе академической успеваемости. То есть Это самое главное. То есть В разрезе двух критериев. Первое академическая успеваемость. Должны быть э, самые высокие оценки. GPA 5 из 5 у вас должен быть. То есть у вас должны быть все э, оценки на отлично сданы. Кроме этого, у вас должен быть очень хороший уровень английского языка вы обязательно должны предоставить сертификаты о знании английского языка, такие как TOEFL, IELTS, и э, заполнить анкету. Дальше мои коллеги помогут все это заполнить и отправить непосредственно в университет. Университет будет принимать решение, и после этого вы подтверждаете получение этого оффера, подписав соответствующие документы, и далее уже переходите к, к открытию визы. Непосредственно Виза в Малайзии очень легко открывается. Вы знаете, что есть определенные проблемы у наших граждан при получении визы в западные страны. Так вот, в Малайзии я за все 15 лет работы на, на этом рынке я никогда не получал отказов. И, в принципе, наши граждане никогда не получат отказа. Поэтому никаких проблем с получением визы не будет. Это большой плюс. Еще одно преимущество обучения в Малайзии будет то, что в любой момент родители могут посетить своих детей без наличия визы. Вы знаете, что у нас с Малайзией безвизовое сообщение, поэтому в любой момент родители могут прилететь в Малайзию и посетить своих детей. Это большой плюс. Ну и еще, как бы говоря о плюсах, я бы хотел также добавить, что несомненным плюсом Малайзии будет являться то, что в Малайзии британская система образования, в Малайзии практически 95, если не 100%, все говорят на английском языке, и для наших ребят никаких сложностей с языковой адаптации не будет. То есть, зная английский язык, ребята будут себя комфортно чувствовать. Это еще один плюс обучения в Малайзии. Третий плюс – то, что в Малайзии вечное лето. То есть, не нужно иметь комфортные, комфортные климатические условия. Это большой плюс. Еще один плюс – то, что в Малайзии все очень безопасно. Одна из самых безопасных стран в мире – Малайзия, и в плане безопасности родители могут не волноваться. Это один из больших плюсов обучения в Малайзии. Поэтому, ребята, дерзайте, участвуйте в конкурсе, у вас есть все возможности учиться в этой прекрасной стране бесплатно. А скажите, пожалуйста, по этому же вопросу, вот, допустим, студент поступил бесплатно, все успешно, все сдал, Обучение бесплатно, но если э, такие моменты, где придется студенту платить, например, там, за учебники, там, еще что-то. И вообще, сколько приблизительно нужно денег э, на месяц, чтобы, ну, достойно? Жить? Это может, вот я могу ответить могу. Вы можете перевести, если ответить? So the я думаю, что на эту вопрос. Меня зовут Фридор. Я являюсь на сегодняшний день представителем Сиамон университета. Я сама окончила университет в Малайзии. И хотела бы сказать, что обучение покрывает только учебу, но, однако, проживание и питание очень дешевое. Проживание стоит всего лишь около 80 долларов, это 6800 сомов в месяц. А на еду где-то максимум идет 200 долларов в месяц. Вот. То есть очень позволительно, и студенты, они, ну, как бы это не так, что они поехали за границу и будут себя в чем-то ущемлять. могу добавить, да, тогда, я так, так бы, если, попро... если есть возможность, я бы хотел бы добавить, да, то, что по сравнению, например, с другими странами, а мы работаем не только с Малайзией, могу сказать, что это достаточно самые минимальные расходы, которые вы можете понести при выборе обучения за рубежом. Например, в той же любимой Америке, куда едут наши ребята учиться, ежемесячные расходы на проживание питания составляют 1000-1200 долларов, как минимум. В Западной Европе то же самое, в Восточной Европе где-то 500-600 долларов, а вот в э, Министерстве у вас идеальные условия, то есть мы видели, в каких условиях будут проживать наши ребята, это двухместные общежития, где в номере есть э, все условия, то есть есть душ, туалет, есть условия для занятий, и это стоит всего лишь 80 долларов. В принципе, это намного дешевле, чем в, во многих странах мира, и даже в таких доступных азиатских странах, как и Малайзия, это намного дешевле, потому что в других вузах условия проживания будут, вот такие же условия будут стоить намного дороже. Поэтому университет Ксиомен за счет того, что это современный, недавно построенный кампус, буквально в 2016 году он принял первых студентов, в университете созданы идеальные условия для обучения, так и для проживания. Поэтому стоимость, она очень-очень низкая по сравнению с другими университетами, как Малайзии. И я не говорю уже, конечно, обо всем мире, где это все намного дороже. Если, позволите, я отвечу да, на этот Или вопрос. Да. Как уже было сказано, обучение на английском языке ведется на 22 факультетах, то есть 22 бакалаврские программы, очень много программ также и магистратуре, и PHD программы. Но университет принимает на базе 11 класса, не на базе... 9 класса, то есть на базе 9 университет не принимает все обучения, вам нужно закончить 11 класс, иметь аттестат об окончании кыргызской средней школы, не надо иметь 12-летнее образование, достаточно 11 летнего образования и вы сможете подавать документы в этот университет. А, да, очень много специальностей на английском языке. Есть, конечно, распространенные, самые распространенные специальности, такие как бизнес, все, что связано с бизнесом. Это экономика, это бизнес, это финансы, маркетинг, пиар и так далее. Но кроме есть этого, есть и китайская медицина, есть и инженерные специальности. Сейчас на очень, популяр, очень популярное направление в сфере IT. Очень много специальностей, конечно, и в IT-технологиях. Вы знаете, что Малайзия – это одна из стран, Азиатско-Тихоокеанского региона, где очень развиты IT-технологии. Очень много мировых корпораций, Microsoft, Apple, IB, они имеют свои офисы в Малайзии, и ребята могут совмещать учебу и работу в этих мировых, в офисах мировых корпораций. Поэтому IT-технологии в Малайзии очень развиты. Да. Держима, держима места, арбер, квота берлиган, что это арбер, дай квота, в общем университетского хуанга. Балда разберёт, он О, вы, сможете ответить или мне ответить? То есть. В любой стране, куда едут наши ребята обучаться, есть возможность получить медицинское обслуживание. Это обязательное условие для всех стран мира, куда уезжают ребята с целью учебы. Ребята получают медицинскую страховку и могут на общих основаниях пользоваться медициной в той или иной стране. Поэтому, если возникает проблема, то проблем нет, могут получить. Можно добавить, что визу уже входит. Mm -hmm. Даже, вот мне сейчас коллега добавила, что стоимость визы входит страховка, То есть дополнительных никаких расходов нести не нужно будет. На территории кампуса также строится огромный э, отель. Этим отелем могут тоже пользоваться гости и э, родители, которые прилетают в этот берет, да? Сип нет, это как бесплатное обучение, но степенье она не выдается. То есть вы расходы на проживание питания вы покрываете самостоятельно. да. будет ли перспектива больше Мест, да, вот как раз, это. я как раз об этом, 20, 20 мест, да. этот вопрос, наверное, зададим ну, как раз, раз сейчас нашим, да. нашим партнерам. Но могу сказать вам так, что вот э, уже третий день сегодня наши гости находятся в Кыргызстане, и э, предварительные есть да, договоренности о том, что количество мест будет увеличено. Это на первый год выдано 20 мест, но даже на первый год как-то вскользь уже, уже сказано, что э, мы видим хорошие, хорошие результаты нашей работы с этим университетом, и университет буквально в полтора раза готов в этом году даже увеличить. Но об этом, я думаю, официально объявим позже, после подписания соответствующего договора. Азарху Ахтадда джермальное место береген, брёк университет Азарху Айтыб, бирдяр Майсэй Готэрёстеп, отус место береген на Атад, пока официально айталбайвус, азарху Гунду джерма место официально бар, а шоу джерма Холдон толк холдонганайна, дагы еще вопросы, пожалуйста? Сколлажный номер. номер. номер. номер. номер. Я только что объявил, что мы предложили 24 стипендии. И я просто добавляю один момент. Если студенты будет очень хорошо, мы будем студентов, Серега говорит, uh, уже было выделено 20 грантов и будет большая поддержка со стороны университетов, студентов, которых, которые себя отлично покажут и дальше при магистратуре помогут, при поступлении и докторатуре. То есть сейчас эти 20 мест, они выделены на бакалавриат. И, как уже было сказано, Министерство уже начал рассматривать такую возможность выделения выделении специальных грантовых мест как на магистратуру, так и на PhD. Поэтому будем э, ждать, и мы приложим все усилия, чтобы эти места были предоставлены нашим э, гражданам, увеличив количество мест. Уважаемые названисты, еще вопрос, пожалуйста. Документ Архангеллауда? Архаула Башталды. Энгерский документ был мы я <говоря> Был компания <говоря> был, потому что это очень важный вопрос, чтобы вы понимали. Компания Логос <говоря> провела большую работу по подписанию договора и выводу университета Ксиомена на рынок Кыргызстана. И мы на данный момент являемся единственными пока и эксклюзивными партнерами этого ВУЗа. Университет непосредственно через нас ведет эту работу, но, как уже было сказано в начале, мы не принимаем решения, мы являемся провайдерами этого университета здесь, на рынке Кыргызстана. То есть мы помогаем собрать правильные документы, и в дальнейшем отправляем университеты. Университеты университет уже сам будут принимать решение, кому какую стипендию дать. Но могу сказать, что...